Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Фарширую болгарские перцы по новому для меня рецепту. Сначала я их помыла, разрезала пополам и удалила все лишнее, перегородки и семена. Мои перцы очень мясистые и толстокожие. Перед приготовлением я их бланширую в подсоленной воде. Это занимает где-то 5 минут в кипящей воде. В любом случае, бланшировка ускорит время приготовления окончательного блюда. Пока перцы стекают и остывают, готовим фарш. Я режу куриную грудку на средние кубики. Также измельчаю репчатый лук. В растительном масле поджариваю лук до золотистости, а затем добавляю куриную грудку. Перемешиваю и довожу до готовности. Приправляю по вкусу. Мне нравится приправа карри, добавляю ее, не жалею. Присыпаю мясо мукой, все перемешиваю. Для заливки сметану соединяю с водой. Можно использовать сливки. Заливаю мясо и довожу соус до однородности. Начинка готова. Перцы выложить в форму для духовки. Наполнить каждый из них начинкой. Для вкуса и сочности добавляю помидоры, можно и без них. Запекаю в духовке 25 минут при температуре 200 градусов. За 5 минут до готовности Посыпаю блюдо тертым сыром. Перцы по-новому готовы. Это прекрасная альтернатива классическому рецепту фаршированного перца. Блюдо более утонченное, но не менее сытное и необыкновенно вкусное. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппети и абьянтоп.